Хэй, hey, привет, уважаемый зритель, а также тот, кто листает странички YouTube. я приветствую тебя на своем канале Картавый Компани, и сегодня мы поговорим с тобой об игре Эништет. да-да, ты не ослышался, эта игра уже в... вышла на бета-тест, но почему же я хочу поговорить о ней, подпишись, поставь лайк, и приехали. Как мне показалось, Эништед это крутой геймплей. Но сегодня ты не увидишь обычного обзора, ты увидишь сравнение ее с Red Orchestra 2. Именно в этом видосе тебе будет показана геймплейность Red оркестр 2. Это старая игрушка 2011 года, но как мне показалось, она очень похожа на Эништед. Почему же? Да, Гайджины постарались, сделали игру. Но, как мне показалось, именно сперта, именно механика, именно вот эти битвы, именно все сперто у Red Orchestra 2. Кроме того, что Red Orchestra 2 является онлайн игрой, и в ней очень тяжело играть новичкам. Здесь же в твою команду добавили ботов. Ты также захватываешь точки, стреляешь танки, убиваешь противников. Если ты погиб, то, то можешь возродиться именно за бота, который играл там до тебя, в твоей команде. Я не буду разбирать именно, что сделали гайджины. Потому что графика, как вы видите, она есть. Не только графика, а посмотрите какие дома. Посмотрите на танки, они похожи на вартандеровские. Очень хорошо смотрится с ластика на, на фоне всего присутствующего. Очень хорошо проработан снайперский режим. Механика подвижности, все идеально проработано. тут как и всегда есть свои минусы вот механика работы танка как мне показалось так как я играю в Thunder, она очень похожа на War Thunder. а вот механика управления оперативником или штурмовиком да там как как его можно назвать? Солдатом, да, можно так сказать. Очень похоже на Red оркестр но ведь в Red Orchestra 2 тоже есть управление танком. Ты там тоже можешь управлять танком. Так, что же сделали Гайджин Gaijin Entertainment? Отшлифовали. Подпилили. И выпустили новую игру с новым названием который будет бесплатно раздаваться но сейчас чтобы получить бета-тест ты должен купить какой-то набор М -м, это даже интересно но если бы я не заметил вот этой схожести так как Red Orchestra 2 у меня находятся библиотеки, я бы, может быть, это сделал чуть позже. В этом видео ты увидишь геймплей Red Orchestra и ты поразишься тому, что они очень схожи. Надеюсь, ты еще не ушел от монитора Да-да, ничего не понималось. Совсем ничего, но мы уже находимся в другой игре под названием Red Orchester 2. Да, здание Ренништадт покруче. Но Red Orchestra 2 является лучшей игрой про Вторую мировую войну. Что же сделали тогда улитки? Они просто добавили графики. Добавили новый движок к игре, по-новому увидели этот геймплей И вот что сделали улитки, ты видишь механику управления танком в Red Orchester 2. Она практически ничем не отличается от риништа. От все то же самое. Что же сделали тогда улитки, я не пойму. Они просто добавили графики, они просто добавили новую, новый, новый цвет в игру и все.